После нажатия на кнопку «Рендер» твоя работа над треком никак не заканчивается. К сожалению или к счастью, мы живем не в 2005-м, и просто выиграть трек в сеть и ждать, пока на тебя выйдет вейбл, не получится. Везде присутствует этот образ, заставляющий тебя думать, ну, раз у них получилось, значит и я смогу. Но кому это надо и, главное, зачем? Дисклеймер, это достаточно глубокая мысль, и, возможно, услышав ее впервые, ты подумаешь, вот the fuck дед! Какой к черту заговор, изви выпить таблетки. Но, начав копать глубже, шестеренки начнут вставать на свое место и в твоей голове появится четкая и понятная структура. Казалось бы, кому и зачем заставлять себя думать, что ты такой же, как и твой любимый кумир с интернета. Спешу тебя огорчить, но мир не так прост. Если бы все было так изи, то я, вероятнее всего, не вещал бы на такой маленький канал. Вспомни, как твой любимый бизнес-тренер инфу рассказывает о сложном детстве, как он голодал, о его семье, у него не было денег и бла-бла-бла. Но зачем? Чтобы ты чувствовал себя таким же, как и он, но с небольшим «но». Сейчас ты еще голодаешь, ведь вряд ли бы пришел на его тренинг, а Гуру уже стал успешным. Значит, можешь и ты. Проблема лишь в тебе. Эта элементарная манипуляция позволяет выкачивать сотни миллиардов долларов из людей каждый, мать его, день. Ты когда-нибудь слышал, чтобы коуч или бизнес-тренер сказал бы «да, я был из богатой семьи» и, ну, вот так начал вести тренинги? Такого не бывает, причем никогда. Но стоп, а при чем тут медиасфера? Ведь они же не продают курсы? Да, тут все гораздо сложнее. Все эти истории о том, как легко записаться в спальню и получить Грэмми, продают себе воображаемую лестницу к успеху. Правда, стеклянную. Задумайся, для чего существуют бюджетные сетапы, фокус китайские микрофоны за 500 рублей, BM800 и прочие стартер-паки начинающей молодой звезды. Вернемся к началу видео и разговору о хитах Грэмми, записанных в спальне. Согласись, звучит воодушевляюще. Ведь раз Билли Айлиш записала в спальне хиты получила Грэмми, то чем я хуже? Пойду ка закажу себе очередной Самсон или Беренджер, ведь у нее все получилось. Как и говорилось выше, мысль похожа на бред сумасшедшего. Но уверяю тебя, начни копать глубже, смотреть документалки, исследования и откроешь для себя множество секретов. Но сегодняшнее видео совсем не об этом, я бы сказал даже о полностью противоположной стороне всего этого разговора. Смогут ли два, на мой взгляд, достаточно талантливых человека противостоять всей этой движухе без какой-либо финансовой поддержки, без поддержки лейбов и так далее, достичь успеха, набрать популярность... И заработать хоть какие-то деньги. Спойлер, у них получилось. А весь путь ты можешь посмотреть в этом видео. И не забудь подписаться. Все-таки полезный контент, мать его. Итак, для тех, кто любит перематывать в конец. Наш звук набрал огромное количество клипов. Мы набрали достаточно хорошее количество прослушек. И блогеры миллионики даже записали... Клипы под наши звуки. Но если я остановлюсь на этом, будет не совсем интересно. Гораздо приятнее, если я расскажу весь путь ведь за любым даже маленьким успехом стоит огромная работа. Ну что ж. Поехали. А перед тем, как мы начнем, я хочу напомнить, что огромное количество моих зрителей смотрят канал без подписки, используют полезный контент, которым я делюсь, пишут мне в личные сообщения, что канал крутой, но почему-то не подписываются. Поэтому я буду очень благодарен, если прямо сейчас ты сделаешь эту красную мать его кнопку серой, а мы продолжим. Я рад поделиться с каждым из вас, что моя теория оправдалась, мы собрали неплохое количество прослушивания. Здесь я прикреплю скриншоты, чтобы было нагляднее видно, что это все не какой-то монтаж можете проверить. Что это может значить, что теория, которую я выдвигал в предыдущем видео, она в принципе верна, и это способ рабочий. Но в моем арсенале есть еще огромное количество способов продвижения, которые мы будем пробовать вместе с вами. Ну а теперь очень вкратце я расскажу историю, с чего мы начали, какие способы мы попробовали для продвижения и чего не стоит пробовать себе. Скажу сразу, что на метод пропа... Ошибок у нас ушло около двух лет, это достаточно большой срок, и я собрал некоторую информацию, которая поможет тебе, не наделать таких же ошибок, как и мы, и сразу прийти к какому-то результату. Итак, с чего начинали мы? Изначально мы познакомились с Кириллом Глорианом достаточно давно, я залетел на его микстейп, и в целом, то есть, мне понравилось работать с человеком, захотелось какого-то большего роста, и мы договорились о сотрудничестве. Наша цель была совершенно обычной, как я думаю, у многих музыкантов. Состояла она в том, чтобы стать популярными, заработать кучу денег и так далее. В принципе, я думаю, каждый начинающий исполнитель, и не только начинающий, Мечтает о таком. У моего партнера был богатый опыт с различными артистами. Он знал, как работать со звуком. В принципе, он был достаточно хороший профессионал. Я же в свою очередь не был таким, но в принципе по части текстов, по части составления самих треков и так далее, у меня был достаточно хороший опыт. Итак, с чего мы начали? Изначально первая работа внезапно принесла нам небольшую, но все-таки популярность и, я бы сказал, даже узнаваемость. Я уже говорил об этом в предыдущих видео, это был трек «Дурка», тогда начал форситься этот мем, мы даже не знали, что мы попали в свою такую, так скажем, целевую аудиторию, набрали из-за этого прослушивания, и поэтому дальнейшие стратегии были достаточно ошибочными. Как это было? Мы записали трек, назвали его «Дурка», сделали обложку под те мемы, которые как раз-таки вирусились, про вот эти вот палаты и так далее, и загрузили это все в сеть. К тому же решили немножко бустануть наш трек и купили рекламу в пабликах всего лишь за 80 рублей. О том, как мы продвигались конкретно в этом случае, каких результатов достигли, я рассказывал в видео о еврейском таргете СРЭ, обзоры на Холоден Маркет. Вы можете посмотреть его по подсказочке выше, либо я оставлю его в описании. Суть в том, что мы закупили рекламу в пабликах смелыми, и, конечно же, на волне популярности наш трек немножко начал форситься. И, то есть, мы записали первую работу и уже получили отклик аудитории, уже получили какие-то прослушивания и, в принципе, подумали то, что это стратегия рабочая. Стратегия состояла в том, чтобы просто покупать какие-то лайки, репосты и так далее. Но, к сожалению, спустя несколько еще треков, мы поняли то, что это полностью не рабочая стратегия, и она выстрелила лишь... Однажды. Отсюда делаем вывод, что в 2020-2021 году покупка лайков, репостов и так далее, тем более в пабликах ВКонтакте, это не совсем рабочий способ. Возможно, тебе повезет и твой трек выстрелит, если это будет на волне хайпа, но я думаю, что скорее всего он не принесет себе того результата. И ты полностью, либо частично сольешь бюджет. В целом, я считаю, что ВКонтакте сейчас уже достаточно вымирающая социальная сеть, все сейчас переходят в ТикТок, в Инстаграм, и, ну, в принципе, Инстаграм уже становится не таким популярным, я жду, что что появится какой-то новый мессенджер, разговоры о этом ведутся, но, конечно же, мы не на тех на канале, и такие вопросы обсуждать здесь я не намерен. Далее, ослепленный таким вот успехом, то, что первый же трек, который мы сделали совместно, набрал популярность, и у меня не было какого-то фидбэка от моих работ ранее, особо, так скажем, не считая каких-нибудь 200 лайков на треке, и у моего партнера было примерно то же самое. То есть, был узнаваем в узких кругах, мы решили, что эта стратегия полностью рабочая, и стали использовать ее повсеместно. То есть, каждую неделю мы делали новый трек, мы делали какую-нибудь реально интересную работу, но, к сожалению, она терялась в недрах интернета, потому что такой частый постинг не был кому-то интересен. То есть, аудиторию нужно завлекать, аудиторию нужно кормить какими-то ожиданиями, чтобы они всегда чего-то ожидали. Каких-то сниппетов, каких-то новых работ, фитов и так далее. Мы же полностью не знали, как работает эта стратегия, и поэтому публиковали треки буквально каждую неделю. Скажу честно, в первое время, конечно же, мы по получили достаточно хороший отклик аудитории, достаточно хорошее количество подписчиков, но спустя какое-то время всем это надоело и все просто забили на то, что мы каждый, каждую неделю выкладываем новую работу. Следующий способ, который мы решили попробовать, когда полностью отчаялись и поняли то, что мы никому не интересны, это покупка рекламы у блогеров. В то время только появился ТикТок, и мы решили влететь на волну популярности и закупить рекламу у блогеров-миллионников. К сожалению, такой способ тоже оказался нерабочим, и сейчас ясню почему. Тогда при покупке рекламы у нас не было какого-то системного мышления, мы просто брали блогера и платили ему деньги ожидали какого-то результата. Но так делать ни в коем случае не стоит. Перед тем, как вы делаете закуп какой-либо рекламы, обязательно посмотрите на целевую аудиторию. Если вы пишете грустные песни для девочек, значит, нужно покупать рекламу там, где есть, соответственно, эти грустные девочки. Если вы делаете какой-то хардкор, его слушают, наверное, в основном какие-нибудь бородатые мужики или агрессивные подростки, то, конечно же, нужно покупать рекламу там, где их большинство. Мы же полностью пренебрегали этим правилам и просто закупили рекламу, где у блогеров были в основном дети. И, конечно же, наш трек не принес нам не то, что каких-то денег, а даже прослушек. Плюс блогеров, которые мы выбирали, они были не очень опытные в рекламе и тех заявленных результатов, конечно же, нам не принесли. Итак, делаем из этого вывод, что ни в коем случае не стоит покупать рекламу на бум. Это ваши деньги, которые вы заработали, либо спросили у родителей, либо накопили, и поэтому их нужно тратить с умом. Я это понял спустя года вы можете это понять наверное посмотрев это видео В то время как первые два способа не сработали мы решили попробовать способ номер три а именно то есть какие-то создавать свои инфоповоды и пытаться поднять на них популярность одним из успешных наших так скажем кейсов был трек для битвы за хайп мы написали трек для битвы за хайп и снипет разошелся очень очень быстрыми темпами Тогда было очень популярное шоу битвы за хайп и блогеры которые снимались там подумали что это их саундтрек и начали за записывать под наш звук в инстаграме различные видео и выкладывать это было очень приятно но мы тогда не понимали как это работает и подумали что людям интересен наш трек потому что вот он такой потому что он в таком стиле и так далее но ошибка заключалась в том что мы не понимали что мы снова поймали какой-то инфоповод и за счет этого инфоповода мы сделали небольшую, но популярность. Шло время, и мы взяли небольшую паузу для того, чтобы вообще осмыслить, в каком пути мы будем двигаться дальше, по какому направлению идти, и как мы будем, в принципе, продвигаться. А в то время как раз таки мы закупали продвижение у Hold'n Market, которое также нам не принесло особых результатов, а полностью слили достаточно хороший бюджет. Видео об этом опять же есть по подсказке и ссылочке в описании. И тогда мы полностью отчаялись, что неужели мы все-таки не станем популярными, и делать какие-то работы выкладывать их в сеть не стоит, потому что что никакой популярности и вообще какого-то отклика от аудитории у нас не будет. А я считаю, что каждый раз перед тем, как делать какую-либо работу, тратить свои силы, время, а может быть и деньги, если у вас нет там 100 200 тысяч на продвижение, чтобы создать свой инфоповод, обязательно нужно продумать о том, как ваш трек будет вируситься. То есть, конечно, нужно в первую очередь думать и о качестве, и о продвижении, ведь если будет хороший трек, но без продвижения, скорее всего, его никто не услышит, но если будет плохой трек, но с хорошим продвижением, вероятность, что его зафорсят тоже такая себе. Проанализировав все наши ошибки, мы решили все-таки найти такой инфоповод и попробовать наконец-таки хайпануть с нулем рублей. Как только появился сериал Игра в кальмара, я сразу же стал анализировать Google Trends. Яндекс.Ворстат и другие сервисы для аналитики. И я увидел то, что сериал бешено набирает популярность, и к тому же в ТикТоке не было ни одного звука под этот сериал. То есть я продумал несколько шагов вперед. Если сериал сейчас набирает обороты, значит в дальнейшем это будет какой-то культовый шедевр. Нет звуков в ТикТоке, значит мы запишем и станем первыми, кто запишет песню, которая будет называться Игра в кальмара. В принципе, эта стратегия полностью сработала. То есть, когда только сериал набирал популярность мы уже занялись тем что создали этот трек уже загрузили его в тик ток и оставалось просто ждать сериал набирал обороты тик начали снимать клипы и конечно же они снимали на тему игра в кальмара и тут внезапно не заходит музыку и видят окей звук игра в кальмара поставим наберем популярность случилось так что изначально снимали обычные люди и потом блогеры подхватили этот тренд и звук стал вируситься просто какими-то колоссальными масштабами если кто не знает когда вы выкладываете тренд треки на площадке они публикуются в Spotify, в apple music вконтакте и так далее и также ваш официальный трек выкладывается на youtube только на YouTube этот трек набрал уже более 5000 просмотров ну можно сказать прослушивание в других площадках Spotify, там apple music и так далее тоже достаточно хорошие результаты то есть изначально у нас был рост по 200 видео в день потом по 300 потом по 400 потом по 500 сейчас если смотреть статистику это 1000-1500 видео в день пока я снимаю это видео возможно уже тысячи видео снято на этот звук. В принципе, мы рассчитывали на результат примерно в 10 тысяч. Я думаю, что будет 10 тысяч видео и тренд остановится. Но нет. Когда только тренд начал немножко затихать и видео стали выходить гораздо реже, то есть не такое огромное количество, то подхватили блогеры-миллионники, начали снимать туда свои видео и выкладывать под этот звук. Это означает то, что наши видео под этот звук стали попадать в рекомендации. И соответственно, больше людей, которые хотят попасть в рекомендации, будут использовать наш звук. На данный момент мы собрали 23 тысячи клипов, и цифра растет в принципе с каждым днем. Набрали достаточно хорошее количество прослушиваний, и все это из-за того, что мы немножко предвидели тренд, подумали перед тем, как делать трек, а не сделали это в тупую, и воспользовались достаточно правильной схемой продвижения с нулем вложений, То есть вложили мы всего лишь 0 рублей, а теперь сколько я заработал с этого трека.